Приветствую всех. Не, не зашел, да. приветствую всех любителей ты да понял я тебя блядь, любители видеоигр так что я С сейчас можно выбрать умение и можно отчаливать. Так, а подожди ты, куда? А вот эти предметы для постоянных улучшений. А это что? Тут так, есть у меня одна идея, но там еще работать и работать. Как ты шестеренок такие штуки делаешь? Я еще и не такой могу. Не стоит мне недооценивать. Ну, давай гляну, что там у тебя есть. Все, можно? Здесь можно... Ого! Здесь можно купить комбо-атаки, которые пригодятся чаю в бою. Все, то, что ты приобретешь, будет в твоем распоряжении. Здесь можно купить особые атаки, на которые сходится энергия эхо. Чтобы использовать эту атаку в бою, ставь ее в ячейку для атак. Здесь продаются постоянные улучшения для чая. Ух ты, блядь, а че так дорого? Ядро эхо 10. Баллон здоровья 50 тысяч Жажда будет ни по чем. В этом баллоне здоровья хватит энергии, чтобы целиком исполнить датчик жизни. Баллон включает автоматически, когда здоровье не остается. Если подбирать предмет, восполняющий здоровье, когда датчик жизни полон, энергия будет попадать в баллон. Кстати, полезная штука, на нее стоит накопить. Одной особой атаки всегда мало. С этим улучшением чай может выбрать сразу две особые атаки, менять их на ходу. Ага, тоже полезная штука, но не очень. Вот эта вот полезная штука, но мы вот эту купим. Ага. Давай еще разочек. Бля, не хватает на третий раз. Так, особые атаки. Если чаю приходится нелегко, он может выпить банку энергетики, чтобы подлечиться прямо посреди боя. Если ударить в бит, когда он будет пить, чаю устанавливает еще больше здоровья. О, это типа это наша хилка за место в особые способности. Типа атаки перед собой. Насечет большой урон на средней дистанции. Прикольно. Только у меня денег никакой не хватает. Ооо. Здравствуйте, мои проблемы Икс, Игрик, Выглядит красиво Но не факт, что... О, тут еще потом переключать героев можно будет Боже Я уже представляю эти проблемы Так, ну ладно, мы вернулись, к этим High Я просто решил осмотреться немножко Этот, судя по всему, что мы нашли что не нашли Хорошо Тут у нас ничего Камеры вертеть нельзя за выполнение испытаний ты будешь получать награды. А в убежище появится граффити, посвященное твоим приключениям. По мере продвижения по сюжету открываются новые испытания. Заглядывай сюда время от времени и посмотри, что здесь нового. Победи всех. Понятно. В общем, это наше испытание, за которое мы будем получать кусочки граффити. Хорошо. Потом, судя по всему, и переодеваться можно будет, или еще что-нибудь. Так, это наш металлолом. Ну, в принципе, все, поехали. Мысли чаю, поехали. С ума сойти. Во что я вляпался? Зато будет, что друзьям искать лет через пять. Прикольно. А ок, поиграть с восьмерочкой. А ты кого больше любишь? Меня или мята? Только честно. Ой, достижение какое то лучше А, все, это вот это мы поигрались, блядь. Отлично, Игорь. Ладно, поехали. Будем по полчаса записывать ролики, примерно. Ну что, я готов, если что. Так какой у тебя план, мята? В общем, смотри. Смотрю, в оба глаза. Ой, кстати, пока я не забыл. Ой, краткая сводка в общем спектра. Это сверхсекретная программа, которую знает только руководство компании. А чего переживать? Ведь там может быть что угодно. Скажем так, у меня сведения из первых рук. А, ну ладно. Короче, мы снова поднимемся в центр производства. Объедини мои умы твою силу, и проникнем в кабинет директора. Директор Тамрек. Если повезет, она как раз будет наводить порядок в отделе тестирования. Мы скопируем с ее компа файл для проекта Спектра и свалим. Ага, я немного отвлекся, но вроде все легко и просто. Хорошо, пока будешь там, я полазю по твоей системе через восьмерку. Может, еще что-то клевое найду? Что? Ты что со мной не пойдешь? Ну такое опасное задание. Я что, совсем куку? -ку? Этим ты займешься сам. Ага, стоп! А я тогда. А я тогда, да, совсем это самое. Того самое. <с> Прикольно так выскочили. Блять, а вот и я. Эффект капельный. Это ты кому? А че, никого нет? Ж в общем, иди в кабинет Райки. Он наверху. Посмотрим. Ого, высоко Идти придется через главное здание центр производства Но там я помогу, сильно не высовывайся Пошли, восьмерка, развлечемся Так Ну что, о, тут до сих пор даже пишут Я, знаете, знаете, сейчас обратил внимание, что здесь пишут песни, которые играют У меня еще режим стримера стоит Как бы, как это сказать Ну такое Главное ничего не терять, не пропускать Стараться все собирать везде и поэтому тоже не забывать бить подбить. Для этого надо вообще оба наушника одевать, а чтобы прям себя прекрасно слышите всегда в одном, если что. Так, я бы еще где-то наверху что-то подключу. Представляете? Теперь. Ух ты! А ч, можно вот так вот стоять и выполнять испытания? Представляете? Ой, опять не А опять не врито. О, Прикольно Так, ладно-ладно, я что-то заигрался, если честно Ну, блин, ну так реально можно, блин, выполнять испытания Так, а что у нас здесь? Так, прикольно А что, так много можно выбить? Подожди, подожди, а если вот так? И только единожды попал в реку. Понятно, она сломалась. Но зато будем знать, что теперь можно сами самом деле, ломать еще и торговые автоматы, выбивать из них деталь. Какими разговаривать? Ты реально выбил из автомата на напиток? Если знать, куда что зарахнуть. он даже деньги не заберет. Но я в этом деле спец. Понятно, это подсказка была, то, что надо ломать автомат. Спасибо за подсказку, которой я сам догадался. Так, что у нас тут наверху? Ничего. Здесь у нас тоже. Здесь у нас вроде тоже. И там тоже. Но... Так, неотправленная жалоба. Черновик неотправленного письма, автор Оскар, номер 67 1993 93 Адресован отделу кадров. Не хочу вас понапрасну беспокоить, но я возглавляю команду уборщиков в главном саду, в центре производства. И у меня есть несколько вопросов касательно предназначения этого самого сада. сада. В рекламных буклетах сказано, что сад это место встречи для сотрудников из разных отделов. Но ведь сотрудникам вход туда закрыт. Мы регулярно ухаживаем за садом Но там никто не бывает Что весьма странно Все-таки мы с командой уборщиков прилагаем немало усилий Чтобы сделать это место чистым и красивым Также мне бы хотелось уточнить Для чего там расположили крупнейший в мире зеленый лабиринт Ну чтобы такие как ты Если вдруг захотели туда прийти с какими-то сотрудниками То уже оттуда не вышли, судя по всему Так, а что я сюда пришел, не понял Он меня, судя по всему, сюда я думаю, что мне сюда, наверх Так, я могу по трубам там запускаться? Нет? Не Подожди, что-то я не понял, а мне куда? Как понять, куда? Ну, вот, допустим, я потерялся Может мне сюда? Да, мне вправду сюда Так, понятно, здесь точно далеко не все ломается Хорошо, это нельзя сломать Теперь уже, походу, придется все проверять Что ломается, а что нет кстати, эти хлопки очень плохо слышны, если честно Я только сейчас до этого доперу, что там О них писали, но я что то их прям совсем плохо слышу Музыка, конечно, играет, всё такое О, это кл а с ним это, как ее? Бывший директор Венделлэй? Роксана Венделлэй? Чай, ты да ты издеваешься? Она же эту компанию основала Прояви уважение Да ладно, чё орать-то? Такие вещи нужно знать а с чего это они меня хотят убить? Чего это мне еще знать? Я сюда пришел чисто, блядь, по обычной случайности получается. Ну, если так подразумевать, я реально прям по случайности сюда пришел. То есть я просто хотел что-то с рукой сделать. Может быть у меня вообще никогда бы не было, так скажем так, возможности иметь две руки. А я пришел ее сделать, а теперь меня по итогу хотят утилизировать. И это прям вообще мне прям не прикалывает. Ну, погнали. Запускайте меня Ну, вот так просто... Может, здесь что наверху есть? Ничего. А там, подожди, меня пусти, брат, пусть Но тут вроде ничего такого нет. Слева, ну естественно. Отлично. О, сейчас будет смесь. Вот блин! Ага, тут большой появился, блядь. Так, я понял. Отлично. Отлично. Успел! Успел! Я прям... Извините, я, конечно, мне даже нечего сказать, потому что я прям весь, блядь... весь в ритме, весь в ритме бой. Потому что если все-таки не бить в ритм, то будет все очень плохо. Ай, промахнулся. А я, промахнул. а я по-моему, вообще промахнул. О, нет, неплохо. ритм Б уже неплохо, неплохо. Вот я сейчас неплохо сработал. А ведь просил не высовываться. Да ну, так и прикольный. Главное, да, ну, чтобы Река не. Внимание, трека. В моем знании обнаружен дефект. А вон я ее вижу, кстати, вон он Надеюсь, охрана его проворонит я сама порву вот этими руками О, звучит жутко Ты же сказала, что ее здесь не будет А ты сказал, что так прикольно Так, надо 50 тысяч, кстати, накопить Я так подумал, надо реально накопить 50 тысяч Но бить, уклоняться в ритм Это хорошая фишка Но к ней надо прям Не то чтобы привыкать, прям жить Мне еще нравится то, что у меня здесь все-таки подсказка своего рода есть. Весь мир двигается так же, как должен двигаться я. Ну и как же противники, все, даже не без них. Ну и главное все собирать. О, привет. Передо мной ставят невыполнимые задачи. Ящики такие большие, мои манипуляторы такие маленькие. Так, а здесь ничего? Ну давай мы их просто тебе разрушим. Нельзя, жаль. Так, отлично, отсюда куда нибудь надо. Ага! Ага! Думали, что я сюда не пойду. Конечно. Прогресс ловного прототип электрического у нас есть телевенда. Для четырех фрагмент можешь собрать, ядро я какое добавит, еще. Одно там, наверное, деление там и все такое. падаем Вау, Ну офигеть теперь есть что позади ну тут за пауку есть ой реклама задвинулась. я еще аж, аж немножко думал сейчас двери так главное все осматривать везде и все-таки быть поаккуратнее так мы сначала вниз пойдем да судя по она вниз или да? а нет мы вниз пойдем молодец бочка с бочкой ничего не падает понял Так, а здесь у нас... Здесь у нас ничего интересного, я понял. Автоматическая запись системы слежения. Речь о роботу Лазер 73-4144 записана автоматически и пре преобразована в текст. Запись отправлена отделом Counter-Wandless согласно корпоративным распоряжениям. Испуганным голос. Кажется, здесь я с автоматизацией закончил. Но вот интересно, когда мы роботы целиком автоматизируем производство, что у нас будет с работой? Может и нас уволят, потому что другие устройства будут автоматизировать процесс еще эффективнее? Но разве можно автоматизировать автоматизацию? Меня что, теперь разберут на металлолом? Далее на протяжении 20 минут Слышны склипивания роботов. Блин, роботы, которые имеют свои чувства Жесток. Ну честно, это жестоко Так, подождите Отлично, все, мы его доломали Так, а теперь наверх а, больше некуда, наверное. Все, понял. Так, просто гаечки пособирали, да пойдем дальше. А, все, дальше мне. Нет, не прыгай. Главное, прыгать, прыгать, главное. Чай, ты только не обижайся. Но тебе здесь не перепрыгнуть. И что делать? Восьмерка, передай мне данные о той руке. Она ведь магнитная. Попробуй притянуть вон к той штуке. Так, ЛБ. Эй, ты куда? Не ту кнопку нажал. Да, да, да, да, да. Да куда, блядь, почему? Почему я жму рывок, блядь? Объясните мне, пожалуйста, почему я хочу нажать рывок. Почему? Я в шоке. Да я понял. Иха! Просто отвал башки. А обратно уже никак. Ну, блядь, камера на меня смотрит, прекрасно. Так, я понял, короче, хлопок здесь создан для того, чтобы пропустить биг. Ну, то есть не хлопают, а потом ты бьешь. Все логично. Куп у уже запчасти? 20 тысяч, а надо 50. О, еще копить-копить. Закатку я вряд ли накоплю. Я не так хорошо играю, чтобы прям накопить нужное количество очков так быстро. Может быть придется какую-то главу пропустить. А может быть я напрыгаю. А почему бы и нет? Так, а мне вниз можно, да? О, мне нужно вниз. Блин, что делал бы я, если бы все это дело... Ага. Ага, понял. Понял, не дурак. Сюда нельзя. Внимание, мы разыскиваем постороннего, который дерется под музыку. Ага, я понял. Чай, используем магнит, магнит чтобы прицелиться к врагу. Ах ты, блядь. Отлично. Опять промахнулся, кстати, по всем этим. А теперь поехали. Отлично. Где там еще кто? Отлично. Отлично. А! а! Отлично. Пока держусь, держусь в ударе. Держусь. Все, кончилось? Нет, не кончилось. Сейчас мы еще ему наваляем быстренько. Ты, конечно, красавчик, у меня как раз суператака готова. А ну, с дороги, он мой. Отлично. Ай, промахнулся. Чуть-чуть. А, все, так быстро. Дефект сейчас на главном этаже. Все туда. Чай, можешь поискать запасной выход? Да, уже вижу. Да, я его уже, походу, нашел. Нет, конечно, хорошо, что мне туда надо. Дайте осмотреться сначала. Так, есть что интересного? Я, по-моему, тут пришел, да? Да, я оттуда пришел. Здесь я побывал. Здесь наверху нечего делать. Ну и все, в принципе. А тут дверку тоже не открыть, да? Никак? Понял. Понял, не дурак. Не, я сначала туда туда, тут какой-то комик. Теперь в магазине можно купить атаку за местной гитаре. Не буду. Я помню, туда пришел или туда. Но туда и не туда. Скажи. О! Как я люблю все осматривать. Какой молодец. А вот это конь, как его интересно, можно потушить как? -то? Мне очень даже интересно. А можно ли я этих роботов сломать? Блин, мне их жалко. Блядь. Но можно. Но придется, значит, их ломать. Так, ударь ты уже его, блядь. Да где он? -то? Все, отлично. Блин, да из них нормально так деталик падает. Мне придется их рубить. Блин, из бочек тоже. Да ну вы прикалываетесь, а чего вы раньше молчали? Я же ломал бочки. Ну, с этих коробок ничего не падает, ладно Да, с этих коробок ничего не падает Ладно Так, стопы. А, ну это я понял, это просто вот сюда, обратно Так, и как мне... Не понял Ну, допустим, даже если сюда Даже если мне реально надо было сюда А, все, понял Все, понял Отлично, что же произойдет? Ага. Ой, ой. Ну и чё ты, блядь? Не запрыгнул. Очень плохое ощущение персонажа, если честно. Ну, что проделаешь? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. Сейчас, робот-советчик, мы к тебе придем. Опа, что это у нас в графте? Ого, прикольно. Вот бы в убежище такое повесить. В убежище появилось новое графте. Скорее зацени. О. Так, они же Они же это просто... О, мне сюда надо Блин, а как, можно как-нибудь залезть? Блин, не дадут, а как... Ага, понял, через погрузчик Понял, не дурак, спасибо, подсказку, ребят Так, ну поехали, посоветуемся Ого, приветствую, я еще между нами Некую особую связь Так, ладно Что на этот раз? Ваш магнит позволяет быстро переместиться в нужное место А еще с ним может притягиваться к охранам роботом Вайнделлэй Используя магнит, чтобы приблизиться к врагу А если сможет подбросить враговозов, то магнит и вас притянет наверх Подумай только, до чего дошел прогресс? Вообще-то эта рука предназначена для сбора мусора А по-моему, это нечто большее А че, могу прямо притянуться? Нет? Жаль. Ну я понял, я тебя услышу. Пущ, пущ, нажми на кнопку Хорошо так, и что произойдет сейчас? Ага, допустим. Ай-яй-яй-яй-яй, это можно было все под ритм сделать, представляете? Блин, жаль. Очень даже жаль. Статуя Кейла. Что-то блестит, то и золото. Разбивай статую Кейла, забирай шестеренки, которые хранятся внутри. Чем больше атак по статуе плынешь, точно в ритм, тем больше получишь шестеренок. Я понял. Нет, так плохо, подожди, подожди. Промахнулся сразу. Ну ладно. Да, стоп. Вот так вот надо прям слушаться. Надо прям сидеть. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Тух промахнулся в конце. Ну и жаль. Ну и жаль. Блин, 29 тысяч, кстати, неплохо. О, это надо прям. Я не знаю. Из-за того, что я, скажем так, отвлекаюсь на те же самые разговоры, не могу сконцентрироваться, естественно, какие мне могут быть, скажем так, удары в битву. Не, если молчать в момент файтинга, то да, в принципе, можно и постараться. Попробовать. Ну, иди сюда, Клак. Отличный насадимся. Промахнулся тут Отлично А, красиво Что, сломался, бедно Что, будет еще кто Ну давайте о кис-кис тут, враги. Отлично. Давай, добивай. И суперспособность пошла. Отлично. Ай, промахнулся. И тут промахнулся, сразу Ну ладно. А, они ту кнопку туда, точнее, меня положил. Ух, Эсочка. Я ж до Эсочки дошел. Ты красавчик. Точно ритм цешка, просто С, блядь. Ну ладно, у меня главное, что две эски, это уже круто. Но то, что точно в ритм цешка, хотя было ББ, нормально так неплохо шла. А тут просто... Не, ну я просто привык, просто лучше. А тут щипад. Да в принципе мне очков хватает. Это самое главное. Я который сказал, что не смогу заработать 50 тысяч за, один, за одну главу. О, отлично. Фрагмент гидраеха. Фрагмент сломанного прототипа электрического носителя Венделей из 4 фрагментов можешь собрать. Ах, не успеваю я никогда. Я не кандулаки, ну ладно. Так, куда мне там? Вниз. Тут еще и аптечка, в принципе, нормально сыплет Ну, Но просто им главное не давать себя бить, и все будет нормально Привет, чай! Блин, это как вообще? Я решил, что тебе помощь не помешает Ты взломал терминал Теперь буду через них тебе прислать тебе улучшение. Круто! А, можно улучшиться, типа, да? Во время главы Прикольно Но я коплю 50 тысяч, как бы Поэтому, да Придется как-то так же робот какой-то есть О, это мне надо А, слушай, Мята А это твой Спектрум Это что вообще? Спектра, мой осведомитель Прислал код И по нему ясно, что это ИИ Он внедрен во все запчасти для проекта Амстон. Ну и что в этом такого? Мой осведомитель говорит, что в Вандала Еще не был таких секретных проектов И они явно что-то замышляют то есть, твой источник анонимный чувак с непроверенной имфой? Ему можно, доверять? Лично я больше доверяю Венделу, чем тебе. Блин, чай! Хотя, знаешь, мне все равно. Я после всего этого сваливаю. Ну да, логично. Тут еще есть, кстати, это, комбо-ритм. То есть, видите, четверочка горит, значит, прям максималочка. Как надо. Так, сначала мне наверное, наверх, поэтому пойду сюда. Так. Ух, сколько здесь всего Это прям Рай своего рода О, запастись Прокс, сломает, получить 50 тысяч С ящиков Это неплохо Так, или просто собрать на 50 тысяч деталей То есть, если бы я сейчас ничего не потратил, я бы уже купил себе этот ящик Эх, жаль Все прокукал Ну, что поделать Ладно, побыстрее, быстрее! побыстрее. Сюжет не дремлет. У, блин, а мне тут осталось, в принципе, не так много. Ну, давайте послушаем. И тогда я научу Реку всему, что она знает о производстве. В твоей истории сплошная ложь. А тебе-то что знать? Ты же простой уборщик. Не видишь, я занят. А этого робота никак, да? Снова ложь. Так, а здесь ничего интересного. Ну только из лечка награда может упасть. Либо, может, что-то почитать, нет? Yeah? Это нельзя сломать, ладно. Ну, от ящиков точно никакого проку. Так, ладно, здесь тоже никакого пропа. Значит, идем дальше. И сейчас... Мы успеем, все отлично, все хорошо, все как надо. Я такой забывающий о ритме, о том, что она только выскочила, и сейчас она пропадет. Думаю, да ладно, успеем. там О, о что-то интересное. <свист> а, круто. Вот это сейчас было ничего Так, мои запчасти нет. Э, сейчас будет файт. Опять промахивает, бай. Не могу сконцентрироваться на так, по-человечески. А как сконцентрироваться, если не можешь? Во, отлично. А, как-то лучше. Ах, ты, блядь. Отлично, отлично. А я бьют, блять, чудо раз. Отлично. Ай красота, да блять, я же должен был тебя вынести. И еще, еще я еще взял и увернулся. Блядь. дают дает не взять. Ух, блин. Все, хочешь никого не будет, наверное, да? Блин, он еще живой. Вот так при этом Б, Б, отлично. Но ну, если бы было бы, конечно, по большей степени S, то был бы сейчас очень даже неплохой вариант получить большую повышенную награду. Но мир сделан очень красиво, мне так нравится. На всякий случай напоминаю, что ходить под включенными прессами строго запрещено. Ага, серьезно? Об этом надо напоминать. Ой, пожалуйста, двинусь-ка я. А то я что-то под одну гребенку не взял только что. Опа, вот это мо. А еще был где-нибудь что-нибудь? Нет, там просто робот, просто пресс. И. оп! На всякий случай. Кто знает, что сейчас бы произошло, если бы я не сделал его. Блин, там что-то не помните. Опа, а тут что-то интересно. Ну а давайте прыгнем. Ой. Да что ж такое? О. О. о, красота. 40 тысяч, осталось всего 10 тысяч накопить. Нифига себе, кстати, неплохо. Мы двадцатку, да, получается, скорее всего, набили. Ай, промахнул. Вот, сейчас получится. ай -яй. Отлично. Только у меня почему-то... Блять Чтоб тебя... Мухи драли, хватит, Да блять Пошла жара У меня только цешка горит Ой, все плохо Очень долго, очень мало очков Очень плохо в ринке. Тут только маленький пройти большим сразу на него встал давай его лупить до последнего не отвлекаешься никого бегать никто не надо а тут блин бегать туда бей того ну, мне главное очки ладно Еще и мне главное эти деталь он там бьет давай еще разочек а молодец ой как ты тут по центру встал, красиво так наверху есть что-нибудь не делать ничего нет давай еще раз отлично так, тут нигде ничего нет интересного. Нет. Сейчас вот это будет. Ага, по центру не ходи. Надо сразу же после рывка, прям сразу же делать удар, и тогда... Блин, не успел. Ага. Ну ладно. Мы с ними разговаривать не будем, мне не очень понравилось. Да не. О, отлично, сломался. Опа, это большой контейнер здоровья просто, да? И так интересно. Я надеялся, что мне что-то с этого прибудет. Так, а сколько мы уже? Ой, а уже пора заканчивать. О, сейчас будет три прыжка. Да, чтоб тебя. Раз, два, три. Вот ты где, шпана малолетняя? Отсюда ты уже не выйдешь. Найду и лично порву на кусочки. Ой, это последний файт на сегодня. Блин, я все очень плохо сделал. О! Ах, вы, блядь, я двоих сразу. Отлично. Ага, конечно. Так, он махнулся. Отлично Отлично Отлично, хорошо, хорошо, идем Где, где, где еще противник? Еще будут, еще будут, еще будут буду. Будут О, двое, двое, двое, сразу поймал Вот это вообще хорошо Ай-яй-яй, мало лори. Ай-яй-яй. И сейчас. Отлично. Отлично. Сразу где там? Где там? Лови. Отлично. Еще. Ага, вижу. Чай! Чай! Они кричат. Чай! Чай! Вы это слышите? Может быть, сейчас будет бэшка за... А, он еще жив. А я тут туплю. Представляете? А я тут туплю. А! А, точно где -то там цешечка. Ну, цешечка, ладно. Ну, в итоге бэш. Меня тут запрягли. Мята, сейчас бы твоя помощь не помешала. А мы на этом заканчиваем. Мята куда-то делась. Никто мне не отвечает, а серия на этом заканчивается. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте игры для обзора. Спасибо за просмотр. Интересно, мне нравится. Пока.